Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не изменен. Иисус Христос оставил нам Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Также Иисус Христос не оставил нас сиротами, но Он прислал Духа Своего Святого, Утешителя, который наставляет нас на всякую истину и будущее возвещает нам. Не верьте этим лжецам, которые придумывают какие-то свои ветроучения, какие-то новые учения, которые не соответствуют словам Иисуса Христа, записанные в четырех Евангелиях. Не слушайте их и не следуйте за ними, они лгут вам. Иисус Христос проповедовал покаяние, Иисус Христос проповедовал царствие Божие. Он говорил покайтесь, ибо приблизилось царствие Божие. И Иисус проповедовал покаяние во грехах. Если люди не хотят каяться, то эти люди сами себя повергают к осуждению. Они сами подписывают свой приговор, но эти люди, которые придумывают ветроучения, они ничего не говорят о покаянии, они говорят о том, как хорошо устроиться на этой земле, но они ничего не говорят о грехе и о том, какое возмездие за грех. Но Господь Иисус Он во всех Евангелиях говорил одну и ту же проповедь, Он говорил, покайтесь, ибо возмездие за грех, смерть, вечная смерть, вечные муки, вечная погибель, мой милый друг. Тебе нужно прекратить грешить самому и проповедовать чистое Евангелие. Евангелие, которое проповедовал Иисус Христос, это Евангелие покаяния. Либо ты прекращаешь грешить, либо ты вечность будешь проводить в аду. Мой милый друг, где ты хочешь провести вечность? Да благословит вас Господь наш Иисус.